Добрый день, друзья! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Сегодня я поделюсь с вами текстом директивы Совета Европейского Союза вот. относительно минимальных стандартов для предоставления временной защиты в случае массового наплыва, перемещения лиц и мероприятия, которые Содействует сбалансированию усилий между государствами-членами относительно приема таких лиц. И ответственности за последствия такого приема. Вот. Такая директива была принята еще 20 июля 2001 года. Вот. И решением от... 4 марта 2022 года, она была имплементирована относительно э, массового наплыва, наплыва перемещенных лиц из Украины в, раз, ну, в понимании статьи 5 директивы, той предыдущей, которой я ссылался, номер 2001-55 ЕС. Вот. Э, я не буду полностью их тут зачитывать, переводить э, и рассказывать о чем здесь. Тезисно напомню некоторые моменты, которые, ну, с которыми людьми могут сталкиваться. Имейте в виду, что статус временной защиты и статус беженца это разные статусы. И если вы оформляете уже оформили, да, статус временной защиты, вы также можете оформить статус беженца. Об этих статусах я снимал, ну, о различиях более детально, я снимал отдельное видео, ссылку я добавлю. Это вот как раз э, вот это видео информационное для тех, кто хочет более углубленно изучить, понять, сравнить, посмотреть. Может кто-то еще не переехал. Почему? Потому что этот текст перевели э, судьи Верховного Суда на украинском языке. Вот, Вы можете посмотреть, вот, например, разделы, да, о чем тут цель этой директивы, вот, определение понятий, что такое временная защита, что такое перемещенные лица, вот, что такое массовый наплыв, что такое беженцы, что такое неполнолетние без сопровождения. Вот, спонсоры, разрешение на проживание, то есть такие дефиниции важные, которые нужно понимать. Э -э я если буду полностью ну, читать и рассказывать к значение каждого этого термина, будет слишком большое видео. Поэтому этот материал для самостоятельного изучения. Я ссылки добавлю в описании к видео. Вот. Вы можете самостоятельно перечитать, понять. Но имейте еще есть одна особенность. В Европейском Союзе есть много стран, да? И в каждой стране могут быть свои нюансы. Относительно выплат, например, размера. Вот, То есть, и все эти нюансы нужно уточнять при оформлении. Опять же, в том числе, как и вот ставят мне иногда такой вопрос. Что делать, если я выехал, например... Сейчас у меня там статус, э, время, и оформля, оформлен статус временной защиты. Могу ли я выехать назад в Украину, или могу ли я в другую страну, в стране э, в, в Евросоюза выехать? То есть в статусе временной защиты это вы можете сделать. Вот. Но опять же, я бы всем советовал всегда уточнять в стране пребывания. почему это... Э, Важно, потому что, опять же, я ну, хорошо знаю законодательство Украины, а законодательство разных стран Европейского Союза я точно вот не знаю. И имейте в виду, оно меняется точно так же, как и в Украине. То есть могут быть какие-то изменения, актуальность может измениться. Я сейчас запишу видео, расскажу. А через неделю, да, допустим, что-то изменится, ну и мне не хотелось бы вас подводить. Поэтому я всегда говорю вам: уточняйте эти моменты. Вот, например, сроки временной защиты, то есть все здесь устанавливается, что он не может быть остановлен. И его минимальная протяженность, да, срока этого, один год, может быть продлен автоматически до шести месяцев. Вот такие дела. Если, допустим, причина не устранена. Ну, вот, допустим, у нас это военная агрессия со стороны Российской Федерации. Вот они в связи с этим ее и приняли. И вот определение... Вот, статья 6 определяет, при каких случаях может прекратиться этот, эта временная защита. Например, при достижении максимального срока продолжительности. Опять же, мы говорим год, может на полгода или еще на год. Ну а насколько я знаю, то есть там до трех лет может продлеваться, поэтому срок закончился, если этот срок не продлевают, все, прекратилось вот, и так же самым ну, указано то, что может продлеваться по решению совета принятым квалифицированным большинством если есть такая, такое предложение комиссии, которая будет подавать такое предложение, поэтому опять же, все нужно уточнять вот Тут и обязательства минимальные, расписаны. Вот. Поэтому советую тем, кто выехал, перечитать, посмотреть. Потому что, вот, ну, допустим, я же говорю, тут на 18 страниц. Достаточно длинная. И не хотелось бы чем-то ограничивать, знаете, что-то сказать, а про какие-то моменты не сказать. Все здесь достаточно важно и вот допустим относительно лиц да вот если мы берем решение имплементационное то это уже конкретно э, для граждан украины лиц да то есть тут написано кто может кому конкретно применяется э, временная защита я говорю я уже снимал короткое видео еще раз вот здесь можно это почитать вот Граждане Украины, которые проживали на территории Украины до 24 февраля 2022 года, лица без гражданства и граждане третьих стран, в том числе и граждане Российской Федерации, кроме Украины, которые был предоставлен предоставлена международная защита или эквивалентный эквивалентная национальная защита в Украине до 24 февраля 2022 года и члены э, семьи этих лиц. Вот, ну, опять же, если коротко, да, то тут все можно это прочитать. Спасибо всем, кто подписывается. Имейте в виду, что я под каждом, на каждый комментарий к этому видео отвечу, ну, к этому видео, вообще к любому видео на своем канале. Если вопрос по теме видео, я отвечаю в течение суток. Если вы хотите персональную консультацию, то вы можете всегда по указанным в описании к видео контактам связаться со мной и получить платную, квалифицированную консультацию адвоката. Вся информация, которая будет мне передана в сообщении, либо телефонным способом, она будет защищена адвокатской тайной, поэтому обращайтесь, всего вам доброго, всего хорошего.